Всем привет! Давайте приготовим тортилью с тунцом. Для этого возьмем две готовых лепешки, тортильи, шпинат, сыр, тунец, и вареную сладкую кукурузу. Сковородку, куда мы выкладываем тортилью, я предварительно не смазывала. На тортилью кладем сыр. Весь сыр сразу не выкладываем, потому что нам понадобится потом еще посыпать сверху. И добавляем рыбу. Сверху еще раз посыпаем сыром, для того чтобы, когда мы накроем верхней лепешкой, она хорошо закрепилась. Наша заготовка готова, отправляем ее на плиту. Будем выпекать с одной стороны около 3-5 минут, и потом перевернем и также запечем в течение 3-5 минут. Теперь давайте посмотрим, что же у нас в результате получилось. Румяная вкусно пахнущая лепешка, которую мы разрежем на несколько частей. Такую лепешку можно кушать сразу, пока она еще горячая, а можно взять с собой, завернув, например, на работу или дать детям в школу. Пишите комментарии, делитесь видео в социальных сетях, если оно вам понравилось и было полезно. Спасибо за просмотр!